Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня говорим о очень спорных вопросах. Да? То есть, многие из нас хотят стать богатыми, многие из нас хотят стать счастливыми. И ну, по поводу того, каким образом делается богатство, наверное, мы имеем два лагеря. То есть, первый лагерь говорит о том, что формула успеха, формула богатства заключается в том, что нужно зарабатывать больше тратить меньше другие говорят наиболее успешные да что ребята не смотрите затратами фокусируйте внимание на том чтобы больше зарабатывать и в этом видео я хочу поделиться своим мнением до да, ситуации когда я находился и на стороне меньше расходов больше доходов и на стороне просто больше доходов причем доходов на порядок больше чем чем ты имеешь в настоящий момент то есть как как от этого меняется жизнь, как от этого меняются доходы, как от этого меняется фокус внимания. А что здесь хочется сказать? То есть основное, Основной вопрос состоит в том, что э, ну, тоже много про это говорили. Когда у тебя фокус внимания? То есть на что у тебя сфокусировано внимание? У тебя внимание сфокусировано на увеличение доходов, причем значительном увеличении доходов. Чтобы все проблемы, которые у тебя финансовые, ты имеешь, кредиты, ипотеки, отсутствие там машины какой-то, свобода выбора, свобода путешествий, то есть, чтобы для тебя, у тебя были такие доходы, чтобы вот эти вот все материальные вещи, они просто решались сами собой по щелчку, да? то есть, ты фокусируешься исключительно на увеличении доходов. Второй вариант, когда ты все-таки начинаешь говорить об увеличении доходов и о сокращении расходов. И это тоже имеет право на существование, возможно там даже на первых порах имеет смысл говорить о концентрации как на доходах, так и на расходах, но что я заметил, какую важную историю я заметил, и, ну некий такой, это было в моей истории, это я вижу в людях, которые концентрируются одновременно и на увеличении доходов и на сокращении расходов. У мозга начинается некий такой диссонанс да то есть с одной стороны ты себе в мозг на подсознание через плакаты желаний через альбом мечты через визуализацию да то есть ты начинаешь свое подсознание свой мозг кормить тем что ты себе все можешь позволить ты в любой момент можешь ну, куда угодно можешь съездить ты про увеличение доходов и тут же тут же одновременно, да, то есть ты вот это вот все провел и потом у тебя начинается фокус внимания на том, как сократить расходы, да, то есть как купить батон хлеба подешевле, как получить скидку, как получить дисконт, ты залазишь на Яндекс.Маркет, покупаешь, сортируешь iPhone самая дешевая цена где, и то есть получается у тебя мозг постоянно находится вот в этих качелях, да, то есть одно, сначала там днем ты делаешь, как сократить расходы, вечером ты визуализируешь, как ты прекрасно будешь жить, когда богатым. И в этом случае, получается, мы начинаем сами вами обманывать свой мозг. Я находился в состоянии, когда концентрировался на сокращении расходов, но в определенный момент времени я понял, что когда ты на этом концентрируешься, то есть какая-то определенная первопричина. То есть ты в большинстве своем недоволен в своим текущим положением. И вот эти вот болтания, да, они производят, приводят к выводу того, что фокус внимания, он сконцентрирован не на том, а на другом. То есть фигара тут, фигара там. И в этом, как результат, что мы получаем, большинство людей, что получает, что я заметил, фокусировка происходит исключительно на сокращении расходов. То есть люди превращаются в неких таких плюшкиных да, в поисках скидок, в поисках самого низкого товара теряя на это очень большое количество времени, теряя на этом очень большое количество энергии и поток энергии, который есть, может быть, я там захожу немного в вопрос эзотерики, он у тебя сваливается в конце концов к нищенскому существованию, чтобы себе в чем-то отказать ради прекрасного будущего. Я для себя сделал вывод, и я живу по принципу, первый принцип основной, который я стараюсь транслировать, это 10% валовых доходов направлять на благотворительность. Ну, про это мы поговорим в отдельном видео, а, просто это как правило, да, то есть первое, куда идут средства – это на благотворительность. Второе, у меня есть правило, что 10% доходов я трачу только на себя. Не на семью, не на детей, не на жену, я трачу исключительно на себя. И тоже об этом говорил, к чему это приводит. А, и опять же, это пример взаимодействия с различными людьми, с различными клиентами, мы приходили к тому, что… Когда ты 10% дохода тратишь на себя, ну балуешь себя, да, то есть вознаграждаешь себя, вознаграждаешь свое тело, вознаграждаешь свой мозг, то в этом случае он тебе отвечает некой благодарностью. Потому что когда ты сваливаешься в вопросы экономии, как это фактически происходит? То есть есть ваш ребенок, да, есть ваш собственный мозг, есть ваше тело, которое, в принципе, создает ценность для людей. То есть хотите много зарабатывать, создайте много ценностей для большого числа людей. И вот вы зарабатываете, вот вы создаете ценность, кто-то организует бизнес, кто-то там чему-то обучает, ну, то есть у вас происходит создание ценности. И что вы, в конечном счете, к чему приходим? Вы получили деньги, вы заработали, Фокусируйтесь на сокращении расходов, у вас образовываются деньги, и ты мозгу говоришь, слушай, парень, да, ты заработал, ты молодец, но я тебя награжу а, поездочкой в отпуск чуть-чуть попозже, когда денег будет больше. Я тебя награжу там, по ходу массаж чуть-чуть попозже, когда денег будет гораздо больше. да, То есть, откладывание на будущее. И что в этом случае получает мозг? Он, он превращается в некого такого обиженного ребенка, да, которого вы постоянно обманываете. да, То есть, вы его постоянно лишаете каких-то удовольствий. А это не должно, конечно же, иметь каких-то... А, чрезмерных отклонений я не призываю к тому, что возьми сейчас и все деньги потрать на свои собственные развлечения. Я говорю о том, что это и в моей команде, это и в большинстве своем партнерств партнерстве, я многим людям рекомендую 10%, если вы будете направлять на балование себя, своего мозга, да, то в этом случае он вам обязательно ответит, он вам ответит новым креативом, он вам ответит новыми историями, новыми идеями, новыми контактами, новой информацией. И в этом случае вы, будете, ну, вы придете к значительному увеличению доходов. Поэтому может быть и такое длинное видео да, об одном и том же. Но здесь основной ключевой момент, который хотелось донести, что не ставьте в большом приоритете сокращение расходов. Да, от каких-то расходов можно отказаться, это просто посчитать и отказаться от них. Но никогда не забывайте баловать свой мозг. Да, то есть всегда имейте вот эту метафору. Ваш мозг, который создает ценность для других людей который создает для вас деньги, он обязательно должен вознаграждаться, он обязательно должен поощряться. И попробуйте просто в рамках теста. Не надо, как я говорю, есть у вас какие-то накопления, потратить все это на путешествие или купить себе машину, которой ты давно грезишь, мечтаешь. Нет, речь не про это. Попробуйте с ваших доходов 10% направлять на инвестиции, 10% баловать себя. Попробуйте пожить в таком режиме хотя бы 6 месяцев. Зафиксируйте результаты, посмотрите, что с вашими доходами в настоящий момент. И в качестве эксперимента, простейшего эксперимента, да, что вдруг, если получится? Я вам желаю внедрить это в свою жизнь, посмотреть за результатами, зафиксировать, что происходит с вашими доходами, насколько легко или сложно начинают а, а, приходить деньги в вашу жизнь. И, удивившись этими результатами, в дальнейшем применять эту стратегию своей жизни. На связи был Максим Петров. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из моих поездок. До свидания.